И всем привет! С вами Макс Риск игра по названию Класс ли Подпишитесь на канал Макс Риск. Просто напиши поисках и чтобы у нас тоже поддержал наш YouTube канал. Я вижу, что уже новый год прошел. Наш клан тоже вступить. Я вас сейчас вам покажу. Вау! Давайте сейчас покажем сначала да? для вступления. В общем, там вступайте. Покажется 0 участников. Я сейчас сам первый. Спустя один день. Не знаю, где вы сейчас. Поэтому жду вас. Привет, меня зовут Макс Риск, я ютубер, подпишись на мой YouTube канал, чтобы смотреть видео, ну, почему бы нет, напишите в комментариях, как вам название, может мне как-то изменить нужно, ну, прикольно, если честно, ну что ж, пока что я один, жду остальных, и тем самым можно тут тропечки забирать, заработать, команда битва, Чего? 515 место по клану. Нормально, наверное. Я не знаю. А, это, это общий. Вот. Битва кланов и трофея. Это для клана. Так, минимально. Сколько там нужно? Ну, буквально еще один человек и все. как у меня. Ну, или хоть как-то с этим бороться. Битва трофея. Ясно, что я один. И, блин, я могу десятки, могу на то места занять, чтобы рекламировать мой клан другим людям. Сото место займу, там люди смотрят тоже, что занимает. И, соответственно, друзья, подписка, лайк, чтобы подал. Леха, давай, Леха. Блин, Леха, Леха, пожалуйста. Да, блин. Дай, да, пожалуйста, Леху Новый персонаж. Новый, новый, новый персонаж. Блин. Ну, хоть что-нибудь есть. Когда будет режим клана, вы не сможете участвовать в битве клана, если в этой неделе вы не участвуете в клан, коллекции или сфилип новый кланов. Блин, а еще неделю подождем. Потом у нас будет открыто битва клана, там уже будет реклама. Покажу где реклама. Так, это не я был... 77 место могу занять. Если если я еще проиграю, то никто про меня не узнает. Но честно. Возможно, 78 место займу, там будет писаться. Кто вы знают напишите в комментариях, я вам вообще займу местом. все показывают что ниже ниже ниже Мы вообще могут 29 чем все так это ниже, ниже. все ниже что я хочу ниже Я хочу, чтобы зашли и ниже ниже ниже ниже ниже все будет ниже ниже ниже и ниже ниже ниже ниже ниже ниже ниже нету ниже ниже ниже врагам ниже Врата, ада тоже нет, храбрости. А, построим прямой. А. посмотри прямой эфир, давай, да давай. Так, битва одна кубков, 1565 Чем бы не посмотрим, а, казан. Это, блин, так это же не прямой эфир. Стоп, это запись, дайте прямой. Даже квест нет прямой. Лайп. О! Они Рейкс смотреть поздно. Так, ну что, там будет наверное интереснее, но. Перемотать уж нельзя, что будет интересный Момент. не знаю что случилось, по-моему, что-то а Тима, блин, что-то не знаю, как... Интересная тактика, мне нравится карта, вообще пена что это пес, слушайте может врага пес? не знаю кто враг, кто он вдруг да, нейтральный, Может, нам пес ну хай песик один будет, в принципе, так, что там у нас минералом газом вроде бы это один человек кстати один один сейчас играет да точно а я так думаю ван ван прям очень замет где тут пес то секунд прикольно его Опа-на, опа-на, опа-на. Сова, да? Да, вот и сова. Как он у нас Не понимаю. Как он посредил? Вот я он. Не понимаю. Угу. Угу, что ну всё activ verdade старше то паниковать а задний удар сделать интересный пластом ага, еще подкрытки я не знаю да. я думаю кто краб кто где ну их больше ну Ладно, мы вообще точно точнее, не Тем более, И были все. Ну, конечно, наступать нельзя. Неправильно решить дела, но ровно. опана. Обратно. Не знаю, низуха ли, низу там. Ну, гаргуляр может лошадь, в принципе. Но уже поздно, я думаю, что симпатично, дрянь, дрянь, дрянь. Сам место, эти, эти, муски. Защита. И Мэжик. Вот он, Мэжик, защита. он просто нажимаете на кнопки внешне зря придуманы вот поэтому выиграл можно предпринять кое-что вот, например то же самое горкури лучница но уже поздно в принципе у меня больше бас в принципе ну все вот это смотрим все же. Очень интересно потом. Может что он придумал? блин, сова! Отличная тактика. Вот, для чего мы смотрим, теперь чтобы знать, как победить врага. Он же вот построил. Да, если -то бы тут хоть заняли точки, то уже было бы 5. 1, 2, 3, 4, 5. А у него 6. 6 на 2. Конечно, проиграю. 25. Им или заканчивается ресурса Как он на 1, когда где там вообще войны нет, примерно здесь я бы рискнул бы например, вот здесь ну, там опасно если там все же база захвачена то потом можно построить В общем, классная идея. А вот, в общем-то, сила. Так, может, вот я смерть прокачаем. Тем более, я уже создал, в принципе, клан. И тем более, я могу пить, прокачать. И снова заняться старым добрым делом. Ну, лучше разрываем. Эм, после них идет дальше ратуш, да, сейчас я найду. Вот. Смотрю прошлую тактику, теперь не знаю, кого даже взять. Не так стрёмно как-то. Мерназёнов убивают. Сколько убиваете, кстати? Сильно убиваете? Мне интересно. 36 36 1 уровень 36 Ну в принципе если прокачать То уже будет папку 3 это уже 90 почти 40 урона Если прокачать то там будет наверное еще больше чем вы не горгуль, в принципе? В принципе, они еще прокачены, и бой Везуха будет на них. Горгули, ну, мы вернемся к вам еще с пятеркой. А -а -а. Так, вот, угу. Ну, принципе, такая вот так, горгули будет очень мощнее. не брать такую корол колоду, что будет просто прикрывать. Зелья, принципе, ну, чтобы они помогли это... Они вот может. Так побежать. А ты что, туман да? блин а ты что, молния задержка? Наносит всем врагам зам поражение, глушает их на 2 секунды, может быть на две, Ну. В принципе прикольная штучка. думаю сможем увидеть, поэтому давайте начнем. Так, прокачаем, почему нет? Так, давай. Рон тоже будет оглушение. Оглушить врага. Да у нас просто куча как так мало монет, же блин? Может, то бесплатно есть? реально у нас уже мной монет. <laughs> бесплатно хоть что-то. Пошли уже катку. нужно что-то еще изменим Леточка, это, думаю, очень главное. Регенерации. Блин, а ты чем он здесь? Мы там хотя такого я поэтому не взяли ярость. Сейчас, муточку. может, давать какого-то такого начинающего? На камушке. ноучка так ну смотрите радио классно колода каракуля угу. ходая вот блин регенерашн думаю зря взяли ну, не особо ну пользоваться лед замораживает ну в принципе рискнуть. А, давайте что-то замутил этого да, кого какую-то странную колоду. Посмотрим как пока она поможет. Проиграем, ну ничего, значит.. Значит, что-то будем думать. Значит я буду пауза строить какую-то, значит. Так вот. Нужно стричь карту и узнать. Подойдет тактика или нет. Ну, по большему счету я боюсь использовать. Ну, постараюсь тут башню одну. Вот две <с> блин я думаю это бесполезно ага. угу, это интересно твоя наш план <с> нужно на то дело еще находится у нас будет еще три путям все в принципе ну нужно, конечно уже строить ладно потом построй башню Башня такая вот стремительная нормальная башня, так и спрятать вот еще нужно, секретные стены здесь под носову, в принципе, блин, ну так вот зачем башню? Я просто боюсь чего-то. Так, вот. башню сорву тут. А давай не будем. Вот пока места так вот. О. И в принципе можно с собой еще. Будет четко давай. Сипки. Так, пока что нам хватит, пока что нам хватит. Советую да, брать волков. Ладно. Спрячь где-то здесь. Для безопасности. Так, ну что, Сава, пошли искать... Друг твой, друг там... Ага. Ясно. Че ты будешь замышлять тогда? Пару часов И что-то еще, да? А, -а, -а, -а. а давай. Запущу этого танкиста. Чем бы нет. Так. сова значит, узнала да? Хай, значит, узнает. Так, дальше мы базу строим. Еще одну. Так вот. Или же, блин. Меч. Как он узнал? он подсказал ли теперь он знает отлично с назад давай возвращайся твою южный магнитоут и что чё... блин на оборону сюда идти можно пацаны теперь чел знает что делать буду, что построить должны давай а это блин, я дрянь. та Ну знаю хотя бы здесь. Там что-то должно мутить. Ч тут у нас? Что смазашь? Задрал! Ааа, на, тебе, блин. А, первого! Отлично, блин! Из хоть в этом, а то я, блин, пугаюсь вечно, что это такое ежик, ладно. Шо блин снова? Я же, блин, эти тебя так вот сейчас прокачаю. Вот блин! Так, а ты чё блин, один вечно тут? Сейчас будет помощь, тебе, блин, построить эту штуку, Как там, носим удар? Там честно кто-то я в шоке. в классная идея, если ты знаешь, что тут сделать. Так, идем в атаку пока. милый блин, шут, шутку шутка. Есть шутки, это ясно, так я думаю. Пока что все описала. Разузнаю насчет врага здесь. Пожалуйста. Вот мы тут уничтожаем. О, сдался. Класс. О, стопэкл. Шипинг 0. 1-1. Реально мне все одно. А, ну, 2. Да, я не знаю, что ним такое. С такой духов отсутствие подаются. Ну, в вот общем-то, все. Зачепка.